Снова здравствуйте, дорогие мои, с вами снова Георгий Ураган на канале Георгий Ураган на Ютьюбе. Сегодня хочу вам рассказать про несколько сценариев, роликов, которые задумал, придумал и что-то как-то стоим с этим делом. Не пора ли, друзья мои, нам... Замахнуться на Вильяма Бензи, нашего Шекспира. И замахнемся. Если у кого есть идеи, как воплотить, как сделать интереснее, или есть желание с нами это снять, вы звоните, пишите, и мы решим. Сценарий первый. Примерно такой стебный ролик. По новому Арбату перекрыто движение. В направлении знаменки движется кавалькада автомобилей. Есть, конечно, лимузины, майбахи. В сопровождении ГАИ с мигалками, в сопровождении всяких темно-синих, мерседесов, микроавтобусов. Явно движется кто-то очень серьезный, сворачивает, как всегда, в сторону Кремля, мимо художественного направо, на знаменку налево. И въезжает во двор к нам, к офису, на знаменку. Мимо дома 15, к дому 13, стране 3. Во дворе уже встречают, красавицы-девушки выносят на позолоченном подносе хлеб-соль, какие-то коммерсанты рядом стремятся привлечь к себе внимание того, кто выйдет сейчас из машины, но людей предупреждают, что надо было заранее записываться на встречу, из машины выходит такой весь модный молодой человек, кто-то хочет взять у него интервью, он говорит, что это не сейчас, он занят, и оставляет визитку. На визитке написано «Компания Penny Lane Рилти, стажёр». Примерно такое же впечатление, как мне кажется, создавалось в 90-х, когда мы... На крутых автомобилях подъезжали на встречи, и на визитке было написано «Менеджер». Вот такие у нас стажеры, вот такие у нас помощники, младшие помощники брокеров. Другой сценарий. На песню группы «Воскресенье». Помните, была такая по дороге разочарований показываем сначала красивую девочку. Чуть не в свадебном она а платье. Вся такая накрашенная, напомажная с укладочкой. И вот она стоит, и камера постепенно спускается к ее ногам. А там такие говнодавы серьезного размера. И под песню Романова группы воскресения она начинает движение. По дороге разочарований, и она... Ботинком своим сносит какой-нибудь объект, например, «Акотепло», там Ольгина. Ну или любой объект тепла, это обычно одинаковое, ужасное качество, отвратительное. Идет дальше, словно очарованная еда, и вы знаете, там все слова такие в песне. И она опять бабах какую-нибудь коммунарку мицовскую. Все помойки, чтобы понастроены за последние три десятилетия в Москве, она постепенно разносит своими говнодавами. Мне кажется, веселая получилась бы песня, и за одну песню мы едва ли смогли бы ее ботиночками разломать все помойки, что построено в нашем городе. Следующий ролик. Это был бы ролик на песню, например, «Я остаюсь». Вы знаете, песня-то сама трогательная, да, и мне кажется, что даже в мире недвижимости есть достаточно людей, которые остались, которые не уехали. Вот Сергей Юрьевич Полонский, да, свое посидел, и здесь с нами, и здесь же интересно. И таких людей у нас немало. Я достаточно часто встречаю, может быть, кто-то невинно пострадавший, а кто-то, может, и нет. Но я таких людей регулярно вижу в нашем городе. И вот посвятить им песню вполне можно было бы. А вот и другая есть песня, это, по-моему, 94-й год, это а, группа ДДТ, это все, что останется после меня. Это песня о том, что останется после нас для строителей, для девелоперов, это их объекты. Я полагал бы, что это были какие-то кадры трудовой деятельности наших российских строителей на фоне тех объектов, которые они возводят в городе. И была бы такая песня «Это все, что останется после меня». Мы сделали такой видеоряд, это был, было скорее слайд-шоу, это были картинки объектов, на их фоне фотографии девелоперов. Выглядело не очень живенько, мне не понравилось. И я обратился к Шевчуку с вопросом, не будет ли он возражать, если мы... Вот эту песню будем использовать. И я получил от него достаточно пространный ответ. Сначала обиделся, там было написано «Георгий, для того, чтобы снять ролик, нужно сделать раскадровку», ну и так далее. Достаточно длинный список, что нужно сделать, чтобы снять ролик. Я обиделся и написал «Спасибо большое», а потом понял, что обижаться там не на что, он прав. Если мы будем давать качественный продукт, то Шевчука не будет возражать, что мы это будем снимать. Мне кажется, что в Москве, да и в стране достаточно много девелоперов, которые достойны того, чтобы вот появиться в этой песне. И Шевчуку понравится, как мы будем исполнять. И я уверен, что Шевчук поучаствует и в съемках, и так далее, когда мы дадим достойное качество. В конце концов, он научил нас, как это нужно правильно сделать. Вот Эта идея еще жива в моей башке. И вот, надеюсь, это все-таки воплотить. В конце концов, что еще останется после строителя? Уж достойных людей там немало. На этом, вот, собственно, все. Больше фантазии не хватило пока, Ну чего-нибудь родим еще. А если у вас есть какие-нибудь идеи, как написать стебный ролик, буду рад услышать. Я недавно познакомился с таким человеком. Александр Кисель, у него клуб еще на Красном Октябре, здесь недалеко, в самом центре. И мы с ним обсуждали ситуацию. Еще обсуждал я ее же со своими коллегами. Мои вот сотрудники говорят, как же я говорит, терпеть не могу, смотреть ролики про недвижимость. Почему ролики по недвижимости не похожи на ролики Кока-Кола? Вот такой вопрос. Мне кажется, можно было бы сделать вполне симпатичный ролик. Мы сейчас задумали уже несколько материалов ну, на рассмотрении у Александра Киселя. И я надеюсь, что в ближайшее время нам выдаст что-то интересное. Я так слышал, по-моему, 29-го проводится премия по видеорекламе недвижимости. Я хотел бы подготовиться, что-нибудь выиграть там пойти. Если есть какие-нибудь идеи, вы говорите. Будем рады принять во внимание, воплотить в жизнь. На этом, пожалуй, все. Спасибо, с вами снова был. Георгий Ураган. Пишу. А что ты нажал стоп-то? Не надо нам никого стопа. Ставим лайки, комменты, подписываемся. Если вам, конечно, это заходит. Спасибо, счастливо.